Слава нашему Господу, друзья! Сегодня чудесный день, день сошествия Духа Святого, который Господь обещал и дал нам, чтобы мы имели, чтобы мы переживали его. Друзья, это очень важное служение у нас, у христиан. Мы просто я... Переживаю Духа Святого, и я знаю, что каждый из нас здесь, мы пережили благодать эту, и это наполнение. И когда смотришь на Слово Господня, где Господь все говорит и предупреждает, и вот свидетельствует, как Дух Святой работал. Друзья, когда вот свидетельствовала Аня, меня, я тоже такое переживал. Именно в этих, где-то, 13-14 лет я переживал, когда Дух Святой наполнил. И то я не хотел, чтобы меня Бог крестил тогда. Я не хотел. А когда у нас был гость один, он был Вадимой Духом Божьим. И он сказал, позовите Илью сюда. Он не должен прятаться. И когда я пришел, мы начали молиться. Я уже, там уже на мою молитву мы не смотрели на время, когда закончили. Мы были уже час ночи тогда. И я когда получил крещение духовное, я получил полностью это языки. Я когда начал молиться, я говорил полностью на языках. Полностью на речи у меня через неделю, у меня на речи начали меняться. Потому что Господь всех благословляет и ведет по-своему. Друзья, это важное служение, которое мы должны пережить Духа Святого. Когда мы переживаем и Дух Святой в нас живет, Он наполняет нас, как Христос говорил, из чрева потекут реки воды живой. Эти реки, они должны течь. И рядом стоящий с тобою человек, он будет пить эту воду. Потому что Господь будет тебе наполнять, и ты будешь отдавать. И тебе есть что дать, друзья. Это служение наше христианское. Для чего Бог создал человека, чтобы мы переживали. вот Христос пришел, и он чтобы мы славили Бога. И Вот видите, когда вот если взять от начала, от Адама, и туда дальше, когда Христос, Он знал, Бог знал, что Адам согрешит, Бог все это знал, Он предвидел, и за это Сын сказал, я пойду. И Он совершил это служение, Иисус Христос, Он совершил это служение для спасения тебе и мне. И что интересно, когда Господь, он был на земле, он говорил интересные места. Мы прочитаем, говорит Иоанна, 14 глава, с первого стиха, я прочитаю, написано так. да не От Иоанна, 14 глава, с 1 стиха по 3. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много».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 Обителей много, да, друзья. Я читал другой перевод, говорю, там комнат много в доме отца. Там много мест, каждому определенное свое место. Да, я помню, когда одна душа была там на небе, и Господь показывал место, где, где у кого какое место, кто как служил. И если ты был ревностный в Боге, но ну опять есть ревность, Которое, оно не по рассуждению, но когда ты ревнуешь о Господе, и все благословено, ты получаешь награду от Господа. И там есть венцы, они тоже разные, которые Бог приготовил для каждого. И он говорит, в доме отца моего обителей много. Есть обители. И говорит так, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место. Если бы не было, я бы сказал, что я иду приготовить место. И смотрите, видите, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Христос желает то, что Он хочет себе. Вот Он говорит, я пойду, я приготовлю, я приду за вами. И мы сейчас ожидаем Господа. Мы живем в последнее время, друзья. Я вот сейчас говорил с братом, и он говорит, брат мой, я вижу, я чувствую, что мы живем в последние минуты нашей всего. Я это вижу, переживаем. Мы молимся, и Бог о всем этом уже предупреждает. Друзья, и вот эта жизнь, и вот говорит, когда бы я приду и возьму вас, явится скоро Господь. Но мы должны быть готовыми встретить нашего Иисуса Христа. И если еще одно место прочитаю, тут говорит, так, возьмем позже 14 глава, я только возьму 16 стих. Смотрите, что еще Христос обещал и говорил нам дать. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век. Христос был с учениками, он и, и утешал их. И он говорит, я пойду, приготовлю место. И говорит, да, в 16 и говорит, и я умолю отца, я упрошу папу, упрошу отца. И даст вам другого утешителя, да, прибудет с вами вовек. «Всегда пребудет с вами. Говорит, Духа истины, который мир не может принять, потому что не видел Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас пребудет». Как интересно! Христос это говорил и внушал это ученикам. Говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, который будет с вами всегда, который будет с вами постоянно находиться, который мы сейчас сегодня мы празднуем этот день рождения в Церкви, когда это все основалось, когда это все родилось. И говорит, я пошлю. Духа истины, который мир, дух, Духа истины, который будет возвещать вам истину, этот огонь с неба, он сойдет. Я вспоминаю, один брат рассказывал, когда они молились, исполнились церковь, там молилась, исполнилось духом Святым. И эта благодать действовала тогда раньше, в те времена, когда я помню, мы собирались не молитвенных домах, а просто в доме, там где мы жили, и комната большая, там народ собирался до 50, до 60 человек, до 70, даже больше. И вот так стояли, бывало с и стояли, молились, исполненные Духом Святым. Кондицинов не было как сейчас. В мягких скамейк не было. Мы просто, просто доски были, мы сидели. А если людей было много, просто эти доски убирали, и два часа, три часа служения было на ногах. И когда выходили, были все мокрые. Вот, вот выжимай. Но Господь был с нами. Дух Святой действовал. Благодать Божия действовала. И вот этот, такой момент был. Один брат рассказывал, говорит, когда говорит, мы молились, соседи взяли ведра воды и бежали, им казалось, что дом горит. А они когда пробежали, они услышали Слово Господне, и еще многие покаялись, потому что Бог явил, явился в славе, потому что Господь совершал свою работу, спасение этого села. Друзья, это Божья работа, это работает Дух Святой. Дух Святой наполняет, Дух Святой, Он дает жизнь, Дух Святой, Он везде находится. Молитвы, когда ты исполняешься Духом Святым, и тебе твоя жизнь становится другая. Это Дух и Святого работа. Вот рассказывала Люда, как вот это топилось, это только молитва, это Дух Святой ее вывел, это Дух Святой. Когда мне было 10 лет, меня топили, я не сам топил, меня топили, мне хотели утопить, сказать на одного, говорили, на одного богомольного будет меньше. И они были пьяные, вот так заглох, за голову, так и наниз меня глубоко топили. Но Дух Святой, Он меня вывел оттуда. Дух Святой сделал так, что я вышел в другую сторону берега, даже я не знаю как. Друзья, я иногда часто вспоминаю это. И мне вот это, она пред глазами то, что я переживал раньше. Это не то, что у меня страх проследует, а то, что мне меня... вспоминаешь, эта пленка, она проходит. И вспоминаешь, когда я, я помню в армии, когда мне сказали пробежать одну через территорию, одну там, где внизу стояли ракеты, и я бежал по той территории. И я и бежал и молился Духом Святым на иных языках. Это у меня, было, у меня было, как я только получил духовное крещение, это у меня было в привычке всегда молиться на языках. Как бы где бы ни был, или петь, или молиться. И я ходил, и я молился, и я бежал, и Бог сохранил мою жизнь. Друзья, эта аппаратура не сработала, автоматы не сработали, и Бог дал мне жизнь. Друзья, это было тогда и сейчас, полтора года назад, когда я терял кислород, я мыслями молился на языках. Медики знают, когда кислород 50 падает у тебя. Ты уже все. Но я мыслями молился на языках. Я взывал к Богу, и я молился Духом Святым. И я благодарю Бога, что Бог оставил, и мой разум не поврежденный. Потому что Дух Святой, Он живет в нас. Этот Дух Святой, Который мы сегодня празднуем, Он наполняет нас. И мы взываем «Ава, Отче, Рефарамайзер Геменс». Друзья, это Дух Святой, которым мы празднуем всегда, и мы радуемся, что Господь дал нам победу. Что Господь дает, и через Духа Святого мы имеем легко побеждать любой грех, любые препятствия. Мы начинаем молиться на языках, и тогда Господь все устрояет. И тут говорит, я умолю Отца, и даст вам другого утешения, да прибудет с вами вовек. Не один день, вовек, он прибудет, он на земле, этот Дух Святой. Ты попроси, и он тебя обновит. Дух Святой, ты попроси, Господи, я слаб духовно, подними меня. Дух Святой, произведи свою работу во мне. Ты дай место, открой. Почему рисует Дух Святой голубь? В виде голуба. Помните, когда Христос принял водное крещение, и в виде голуба сошел Дух Святой на него? Это открывает тому, что простота. Простота является. И вот этот голуб, он никогда не залезет, не залетит в то место, там, где будет форточка вот так открываться и закрываться. Голуб туда никогда не залетит. Он залетит там, где открытое. Из-за этого мы всегда говорим, открой пошире сердце, и зайдет Господь. Дух Святой начнет работать. И вот Духа истины, который мир не может принять. Друзья, да, мир не может принять. Он не может понять, что это такое, что оно происходит. И в то же самое, в 14 главе, 26 стих, говорит такие слова. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое. Видите, что Иисус говорит, и Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и наполнит, напомнит вам все, что я говорю вам. Это Дух Святой. Он пришел во имя Иисуса Христа. На землю Он вошел к тебе. Это третья личность Божества. Которую мы не можем отвергнуть. Да, есть понятие у людей, нема ничего. Есть Бог, Отец и Сын Ду... и Сы... Бог, Отец и, С... и Святой Дух. Вот эти, которые три личности, они существуют на земле. И мы должны понимать, что это личность божества, которую мы не должны, не должны огорчать. Мы часто огорчаем Духа Святого чем? Нашими поведениями, нашими разговорами. Даже если ты находишься на какой-то территории, там где врага, территория, слышишь какие-то грязные слова, ты огорчаешь Духа Святого. Он сидит и томится у тебя внутри. И он бывает, бывает времена, мы молимся, помню, когда молились, а Дух Святой в одной душе говорит. «Бой, отец, забери меня! Мне тяжело здесь!» И вот человек тот так зашел далеко, так зашел далеко, что Духу Святому нету места. И он говорит, «Мне тяжело!» И я часто людям говорил, давай я тебя закрою в одну комнату, ну, буду иногда открывать и мешки мусора выкидывать туда, в ту комнату. Говорит, «А я там не смогу жить!» Я говорю, как Дух Святой живет в твоем сердце, как Дух Святой живет у тебя, если ты его кормишь этим мусором, этим интернетом, этим всем, позадумайся о вечности. Я помню, одной душой тоже разговаривал. Давно она отошла от Господа. И я говорил, говорю, той душе. Я говорю, как ты думаешь? А она говорит. Ты знаешь, я стараюсь не огорчать его, а я о той душе говорю, беги к Богу, Иисус тебя любит. Друзья, это Дух Святой, Он тебе дается. Но ты должен его сохранить. Ты должен, ты должен молиться. Ты должен питаться Словом Божьим. Когда ты питаешься Словом Господним, тогда Дух Святой, Он, он оживляет тебя больше. Он, он в тебе живет. И Он наполняет тебе. Тебе становится радостно. Тебе не страшно, что в мире. В мире что творится? Тебе не страшно, потому что ты знаешь, что с тобой Дух Святой. Аллилуйя. Друзья. Это очень важное служение наше. Это Господь хочет, чтобы мы правильно подходили к нашему Господу. И я прочитаю, и видите, Иисус исполнил, Он свое обещание исполняет. Он говорит, говорит то, что Он имел. И говорит, смотрите, Господь и Дух Святой, друзья, остается... По когда мы имеем и молимся часто на языках, мы вырабатываются у нас те чувства Господние. Мы, научаемся, мы учимся слышать правильно голос Божий. Когда мы часто молимся на языках, и мы чутки голосу Божьему, мы видим, Господь начинает нас употреблять, Он начинает нам открывать видение, а Он нам открывает то, что Он хочет приди, что, что будет впереди, Господь нас вразумляет, друзья. Когда мы в тесном состоянии, в тесном отношении с нашим Господом. И Господь хочет, чтобы мы не отходили от Него, но чтобы мы держались. Потому что время это последнее и лукавое. мы не знаем. Потому что я скажу одно, когда мы жили там, были гадения, мы видели этого врага, мы видели вот спереди враг, который поносил, поносил христиан, который когда братья сидели в тюрьмы, если взем э, те времена и раньше, это все, и шло все. Но Дух Святой водил так народ Божий, что они и шли в эти тюрьмы, и Дух Святой ограждал их там. Но теперь у врага другая тактика. У него другая тактика. Не трожь христиан, они сами отойдут. Дай им все, что он, чтобы они имели, все, что хотят. Дай им всю возможность, все. Они сами в своей обеспечии отойдут. И это произошло. И это произошло. Дать свободу им. Скажи, что мы, что ничего судить мы не будем тебя, никто никого не осуждает. У нас все, как ходишь, ходи, как хочешь. И это разложение идет. А слово Божье говорит: "Вы соль земли". Если соль потеряет силу, что делать с ней? Выйдет нам попрания. Знаете, раньше. Те времена, не было холодильников там, и брали мясо, солили, и потом эту соль уже не пользовали никуда. Ее просто брали и выбрасывали. Спрашивают, почему ее выбрасывают? Потому что она уже отдала все свое. Она уже негодная. И за это Дух Святой у нас есть. У нас есть еще время. У нас есть еще шанс, чтобы обновиться в Духе Святом. У нас есть еще шанс, тот, который, чтобы мы и шли за нашим Господом, друзья. И мы должны. Вы помните то место, когда Деяния, брат, читал? Я не буду повторяться, а я просто вспомнил, когда, помните, когда исполнился Духом Святым когда Господь сказал им «Будьте в Иерусалиме» и они ожидали обещанного. Там сошел Дух Святой. Брат, начиная, он читал. Он читал эти места, которые... я чуть-чуть повторюсь. Видите, 4, это Деяние, вторая глава, 4 сих. Говорит, «И исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им пронщевать». И в Иерусалиме там находились, Иудеи люди набожные, из всякого народа под небесами. И каждый слышал свое наречие, и которые находились. И что интересно, что действие Духа Святого, если нам читать, взять в Деяния 2, 2 глава, мы возьмём 14 стиха, говорит так, Петр же встал из-за одиннадцати, возвысил голос свой, и возгласил им, мужи израильские иудейские». И все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайтесь словом Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком иоидим, И будет в последние дни, говорит Господь, и залью. От Духа Моего на всякую плоть. И будут прочествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениям разумляйны будут. И на рабов, и на рабы моих в те дни изолью от Духа Моего. И будут прочествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прыжение, не, нежели наступит день Господень великий и славный. Друзья, тут-то сошел Дух Святой, они все молятся, они исполнены благодати Божьей. и думают, они пьяные. Но Петр провозглашает и говорит, они не пьяные, они исполнились Духом Святым. Друзья, и это... Идет, это уже другой Петр. Это не тот Петр, который до распятия, он отрывался, говорит, я не знаю Иисуса. Но когда после воскресенья Иисус увидел Петра и говорит, Петр, любишь ли ты меня? Вы помните, когда Петр говорил, я пойду ловить рыбу? И тогда происходит нечто. И тогда Иисус ободряет Петра и напоминает такое, что говорит, Петр, я тебе сказал, ты, ты божился, что ты не, не, не ты со мной готов на смерть, а я тебе сказал, что ты отречешься. Но он его не укорял. Но он сказал, Петр, любишь ли ты меня? Но в конце он сказал, любишь ли ты меня больше, чем они. И Бог избирает этого Петра. И вот это среди 12 апостолов и Петр, он встает один, ревностный своей горячке. И он говорит, мужи, братья, они не пьяные. Они исполнились Духом Святым. Аллилуйя. Друзья, это важно, то, что быть ревностным к нашему Господу. Это важно, чтобы быть ревностным к делу Божьему. Господь хочет, чтобы мы двигались, чтобы мы и шли за нашим Иисусом. И если взять то же самое, и когда ученики шли, если помните то место, что делает Дух Святой, это деяние 3 глава из 1 стиха. Петр и Иоанн шли в храм, час молитвы, 10, 9 «И был человек хромой, а матери его, которые носили и сажали каждый день в преддверя храма, называемых красными, просить милости у входящих в храм». Он увидел Петра и Иоанна. Пред входом во храм просил у них милости. Петр с Иоанном смотрел, через него сказали, «Взгляни на нас».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 И как и силённый хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Друзья, что делает Дух Святой? Получает эту силу, они идут в этот храм, они видят этого хромого, и он с такой ревностью и говорит... У меня нету ничего. Ни серебро, ни золото. А что я имею, то я тебе даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И взял его за правую руку. Друзья, это делает Дух Святой, это идет, это уже не тот Петр, который был раньше, это уже Петр идет, как он был ревностный, и он теперь идет и говорит о благодати Божией. Он идет и, уже, и движется дальше, он подходит этому храму, миган смотрит, но Петр говорит, я тебе дам то, что я получил, я поделюсь с тобою. Аллилуйя! Друзья, и Господь хочет, чтобы мы получили, мы переживаем эту благодать Божию. Мы должны говорить нашим близким, мы должны говорить нашим друзьям, что сделал с тобой Господь. Мы должны это говорить, провозглашать, чтобы на силу мы отдали, поделились, чтобы люди поняли, что есть Иисус Христос. Чтобы люди познали Бога Живого. Друзья, это Христос хочет с нас, чтобы мы это делали. И вот видите, Он подходит и говорит, и встань, и иди. И я прочитаю еще одно место, говорит, Римлянам 8 глава, и туда 26 стих говорит такие слова. Так же Дух подкрепляет нас немощек наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизречимыми. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы, друзья, часто в нашем менталитете происходит нечто. А происходит что? Мы считаем, что мы верующие и крещены Духом Святым, что с нами не должно ничего случаться. А если мы призваны, при том знаем, что любящим Бога, призваны по Его изволению, все содействует ко благу. Бог часто нас проверяет, если мы помним Иова, Когда помните эту историю, все, наверное, помнят. Когда собрали сыны Божьих, пришел туда и сатана. Вот некоторые задают вопрос, а как сатана мог прийти пред Богом? А я говорю, читай Библию. Он пришел туда, он приходит туда для того, чтобы искушать чтобы говорить. И вот тут, видите, Бог хвалится, говорит, где ты был? Он говорит, я обошел весь мир. А что? Он говорит, а я все обошел. А ты видел моего Йова? У Бога есть с кем похвалиться. У него есть люди, с кем он может похвалиться. И тут враг, он не дает, он говорит, ха, ты оградил его? А ну дай мне его, мои руки его, и увидишь, как он будет хвалить. И начинает у его забирать то скот, и начинает он становится пустым, останавливается все, и потом забирает самое больное такое детей. Это пережить тяжело. Тут бывает один, два тяжело пережить, а тут у него было десять детей, и все в один момент они были ждать и, наверное, внуки и раз и все их не стало, и он остается с женой. Вы представляете это? это что делает? И вот сказать, что значит ты похулил Господа, а он остается верным. Говорит Бог дал и Бог забрал. Да будет имя Господня благословенно, друзья. Это, я, я, не, я не сомневаюсь, что Дух Святой не укреплял его. Видите, дошло до того, что Он уже скублит себя, Он уже разлагает тело Его. И жена подходит и Ему говорит, «Похули Бога и умри». А Он что ей сказал? «Я так и сделаю». Он сказал, «Ты как одна из безумная». Значит, мы добрые должны принимать от Бога. А когда Бог нас проверяет, мы должны похулить Бога. И знаете, один как-то брат сказал, попробуй сейчас жене, скажите, как безумная, наверное, обидится надолго. Это жизнь. Это жизнь. И что ее тогда говорит, я знаю, что Искупитель мой живой. И Он восстановит тело мое распадавшее, Он восстановит мои кости. Я знаю, что я буду жить. И Бог явил милость. И Бог дал. И Бог, если мы читали Ева, и, и, и, и в конце Бог Его благословил вдвойне. Бог дал ему то, что Он даже, и что там сколько скотов все, все. и детей дал. Друзья, это Бог делает, когда мы остаемся верными. У нас маленькие проблемы, и мы начинаем, бывает, иногда роптать. Но почему так случилось, а почему нет? Бог делает, Бог нас проводит. Бог проверяет, как мы отнесемся ко всему этому. Знаете, я помню такой пример. У меня был. Я жил в Южной Каролине. И надо было машину поломалась, надо было ремонтировать. И я на апартаменте жил, не где было делать. И я перед офисом там у меня апартмент был. Я перед офисом поднял передок там на колодке поставил и ремонтировал машину. И в один день я проезжаю и машины нет. И я сказал: Господь дал, Бог забрал. Приехал Томинки забрал ее. Потому что нельзя было ремонтировать, а я языка не знал, и ничего не знал, правила. Я остался без машины. Ну так, и она и ушла. Но я не злился, а просто был у меня такой мир. А почему? Потому что мы в те времена, мы жили, хоть в Америке были, мы каждый день собирались на молитву. Мы каждый день собирались на служение. И собирались на 7 вечера, и расходились в 12 в час ночи. Мы молились. Господь нас питал. Бог нас подкреплял. И тогда легко было проходить. Друзья, Господь хочет, чтобы мы и шли за Ним. И увидите, вот как это. Притом любящий Бога призван и все содействует ко благу. Все, что же не было? Оно ко благу. К какому благу? Не к земному, к духовному. Случилось у нас. Мы приближаемся к Богу. Мы Что-то случилось, мы начинаем думать, Господи, ага, я знаю, за что. Боже, я знаю, за что это случается. Я прошу Тебя, помоги мне дальше идти. И вот я прочитаю еще одно место Ефесянам. <кх> это будет 4 глава. Из 30 стиха. Это самое такое. 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Самый такой стих, который должен быть у нас постоянно на увазе. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего которым вы запечатлели в день искупления, когда Господь вас искупил. Он вам дал одежду праведности. Он вам дал новую одежду и назвал сын и дочь. Он назвал вас своими детьми. И мы не должны терять эту праведность Божию. Мы не должны терять, пачкать ту одежду, которую Бог нас одел, друзья в день искупления нас от этого мира, от этого всего. Мы, мы не Свои, мы божьи и мы должны это все сохранить. Когда явится Господь, нам можно, нам это будет легко поднять глаза в небо, руки класть, Греди Господи, Аллилуйя. И тогда сила Божья наполнит, ибо, и тогда придет, и когда ты затрубит труба Господняя. И написано «и мертвые воскреснут». А мы, живые, которые остались, мы что сделаемся? Мы изменимся и будем вознести на небо, на облако. И там будем с Господом. Как чудесно! Друзья, как чудесно! Я вот даже сегодня с братом говорил, он говорит, ты знаешь, брат мой, готовимся. Я говорю, куда готовимся? Он говорит, на небо готовлюсь. Я говорю, брат мой, тебе еще рано. Ну, говорит, Бог сказал, будьте готовы. И мы молимся. Я говорю, да, брат мой. И в этом надо быть готовым. Но ты должен быть тоже. Друзья, это только нас успокаивает, чтобы нам, мы имеем тот дом, мы имеем то, то, что Господь говорил. Я иду приготовить место. А если бы не так, я бы вам сказал. Там есть.. Там приготовлено место для тебя и для меня. Но мы должны сохранить нашу одежду праведности, чистоте и святости. Мы должны идти за нашим Господом, чтобы Господь нас благословлял, чтобы Бог нас устроил и вел своей рукою. Друзья, мы будем сейчас молиться нашему Господу, чтобы Господь благословил, чтобы Бог нас исполнил больше Духом Святым чтобы нам пережить то благословение, чтобы услышали наши дети, как мы исполняемся Духом Святым. И у них загорелась эта ревность, и сказали, мы тоже хотим молиться, мы тоже хотим так молиться на языках. Аллилуйя! Друзья, пусть Господь поможет, потому что этот Дух Святой, Он научающий, Он совершающий, Он и останавливающий, он ободряющий, Он помогающий Дух Святой. Он все это делает. Все делает. Это третье личность Божества. И почему? И Христос сказал, и Он будет с вами вовеки, до скончания века. Он с вами будет. Аллилуйя. Друзья, это нас ободряет. И да поможет нам Бог в это последнее время нам отказаться верным Богу нашему. В это последнее время нам остаться верным нашему Богу и идти, им, чтобы, когда придет Господь, чтобы мы могли войти в город вратами. Потому что написано, верующие на суд не приходят. Но они что делают? Переходят из этой жизни в ту. Я не хочу, чтобы мы ишли шли на суд. Нет, это уже поздно. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами, мы изменились здесь, и мы перешли туда. Аллилуйя, я так хочу, там так хорошо. Я заверяю, там прекрасно, там и дышать хорошо, там жизнь прекрасна, там прекрасно. Хотя мы еще на земле, но мы должны знать, и мы должны верить, оставаться верным нашему Богу. Аминь.